самую интересную деталь я сейчас постараюсь показать но прежде я хочу вот смотрите мы полностью заштукатурили так сказать по маякам мы их вытащим вытащим и потом уже затрем теркой и посмотрим самую интересную деталь как же делать сам остричок который будет на нашей пирамидке, очень интересно потому что и для меня интересно и для всех ребят которые со мной здесь они тоже много чего не догоняют ну как и я как много вещей потому что я тоже учусь я тоже что-то делаю впервые ну естественно эту работу я не в первый раз делаю но хочу показать вам как это все делается правильно и вот у вас есть такая возможность посмотреть вот если отсюда смотреть там вот море вдалеке вот хорошие такие участки хороший такой климат здесь на Патмосе. Ну и, естественно, каменные работы, очень много каменных работ.